Здравствуйте, дорогие коллеги! Это Сергей Тихонов и наш краткий обзор первого уровня школы Ордонти. Напоминаю, что школа проходит в двух, двух уровнях. Первый уровень посвящен вопросу «Что?» что делать, да, то есть мы разговариваем в основном про планирование лечение, второй вопрос, как делать, и вопрос, основном рассматриваются вопросы механики и инструментов. Так вот, мы рассмотрели уже два дня, если вы не заметили, то посмотрите, до этого у нас был обзор первого дня, который был посвящен консультации многим клиническим вопросам. И второй день э, тоже был обзор, второй день был посвящен диагностике, как посещению диагностическому, так и анализу всей диагностической информации, что очень-очень важно, как некий фундамент для как раз-таки третьего-четвертого дня, то есть как фундамент для составления плана лечения. Ну а в третий день... Мы приступаем уже, собственно, к самому важному, это к составлению плана лечения на основе всей полученной перед этим информации. И здесь очень важно, я всегда прошу врачей понимать, что очень важно не сначала хвататься за какие-то инструменты, там, я давно хотел поставить такой-то аппарат, я давно хотел куда-нибудь вкрутить что-нибудь, вот, а именно начать двигаться от простого к сложному и, от главное же, от общего к частному. То есть, если мы на диагностике говорим о том, что очень важно иметь порядок в записях, чтобы все было четко разложено по полочкам, то при составлении плана лечения тоже очень важно. И поэтому обратите внимание, что первый вопрос всегда первый. Как говорится, first things first, такая английско-американская поговорка, и она очень важна. То есть, сначала мы ставим задачи пациенту, и затем, в принципе, уже начинаем их реализовывать. что Большинство проблем, на самом деле, берется от того, что пациенту поставили не те задачи, поставили невыполнимые задачи, или пациент не понял, какие задачи ставит, думал, получит одно, а получил другое. Вот чтобы таких казусов не было, это все четко нужно обсуждать и прописывать. И здесь я там показываю всякие моменты, как можно что говорить, какие можно делать оговорки по планам и так далее. Также затрагиваю тему, что мы можем обещать, что не можем обещать пациенту и так далее. Ну, показываю там некоторые клинические примеры. Здесь они остаются за кадром, потому что в э, случае пациентов с лицами я стараюсь... Не показывать в этом обзоре, мы отдельно показываем их на семинаре. По поводу вопроса, когда начать лечение, которое мы кратко затрагивали уже в первый день, кстати. Да, здесь тоже важно понимать, что понимание пика роста очень важно, особенно при втором классе и при расширении. Но пик роста при этом опасен при третьем классе. Вспоминаем опять гигиену, потому что, еще раз, для любого врача-ортодонта, который находится в специальности уже много лет, Самая большая проблема – это деминерализация, гены и так далее. Поэтому об этом тоже говорим, как мотивировать, вот это страшная фотография, как мотивировать детей, как мотивировать подростков. И э, очень важно, конечно, начинать пациентов вовремя лечить, чтобы не было э, проблем. Потому что здесь э, большинство врачей делают типовую ошибку, которую я много раз уже говорил. Это мальчиков лечат слишком рано. Вот, а девочек часто слишком поздно, поэтому обязательно э, при планировании нужно учитывать пубертатный пик роста. Мы в основном пользуемся методом CVM, а, то есть по шейным позвонкам. И шейные позвонки и ТРГ мы разбирали в предыдущий день, во второй день. Вот, таким образом, это важно. И потом уже переходим к более сложным вопросам, но, э, как ни странно, более второстепенным после первых двух уже это удалять, не удалять зубы. Здесь делал некоторый обзор. В общем-то, убеждаю, что бояться удаления не стоит. И, соответственно, очень сложно бывает угадать, вообще у кого зубы удалены. Потому что на этой фотографии, например, на этом слайде у 4 и 6 пациентов было лечение с удалением, но улыбки всех красивые и так далее. Поэтому, чтобы не бояться лечения с удалением, нужно понимать, когда это действительно нужно. Понимать, что лечение с удалением всегда влияет позитивно и на лицевые признаки, и на результат, если это лечение, разумеется, делается по показаниям и делается правильно. Вот поэтому здесь мы касаемся вопросов, даже в том числе некоторых биомеханических, о том, что нужно вообще делать, чтобы действительно хорошо лечить пациентов. Тут я промотаю всякие моменты, тут довольно много, да. Но ключевым вопросом является, собственно. То, что э, стратегия лечения с удалением очень сложна, и здесь нужно учитывать много-много вопросов. То есть и показания к удалению, и какие зубы выбирать, и как именно закрывать пространство. И вот все эти моменты, которые здесь указаны, мы будем разбирать. Э, какие-то в первом цикле, какие-то Максим Подвальников разберет с вами уже во втором. Это больше все касается торка опоры и закрытия пространств. Вот. Также очень важно понимать, какие зубы удалять. И здесь такая будет подробная у нас схема. Вот. И это мы тоже достаточно четко обсудим. Затем, некоторые альтернативы в плане получения места. То есть, это там, расширение, это сепарация, это дистриализация. И мы их достаточно Кратко, но тем не менее, их обсуждаем, когда можно сепарировать, вот, по каких ситуациях, когда делать максимально эффективно. Также говорим про дистрилизацию, по всем способы дистрилизации, в том числе, включая небные мини-винты и небные аппараты. Вот, и, в общем-то, когда мы предпочтём удаление дистрилизации, тоже об этом будет речь. Также не забываем о том, что есть терапевтический диагноз, но здесь очень важно понимать, что это не должно быть так, что... Вы всех начинаете лечить без удаления, а потом в процессе решаете? Нет. Обычно в пограничных случаях, когда вот после всех расчетов, после четкого э, объективной информации у нас все равно остаются сомнения, тогда в таких ситуациях мы можем действительно начать лечение без удаления, а потом прийти к удалению. Поэтому, в общем-то, третий день у нас в значительной степени посвящен вопросам, связанным именно с э, дефицитом места, вопросом, как получать, еще раз, дистиллизация, удаление, сепарация, вот такие моменты. И, конечно, мы также обсуждаем, до какой степени можно допускать протрузию весов как это оценивать, по каким снимкам и так далее. И, в общем-то, этому посвящен у нас Третий день, также там есть некоторые клинические вопросы, некоторые клинические случаи, но сейчас я их оставлю за кадром, чтобы не загружать ваше время. Итак, третий день, планирование лечения прежде всего, и, собственно, первые несколько вопросов связанных с составлением плана. Про четвертый день поговорим отдельно. Этот день посвящен продолжению планирования лечения, и об этом в следующий раз. Мы ждем вас, друзья, на семинарах школы Родентии, в том числе на первом уровне школы, в общем-то, в Санкт-Петербурге, в Москве и других городах. Смотрите расписание и готовьте ваши вопросы. До встречи.